Всем привет! Сегодня у нас 31 декабря 2001 года. Завтра Новый год. Всех с наступающим Новым годом. Вы на канале Просто Реклама. Я в этом видео хотел провести обзор своей мини-электростанции. Внешний вид ее примерно такой. Данную электростанцию собрал месяц назад. Установил В гараже запчасти заказывал с сайта Алиэкспресс по конкретным вещам можете задавать вопросы постараюсь ответить вот. солнечная электростанция состоит из двух 100 ваттных панелей Две 200 ваттные панели проводами приходят на контроллер заряда Плюс-минус От контроллера заряда Подключена батарея К нагрузке сюда ничего не подключал а. Счетчик электроэнергии От счетчика идет Шумт 100 амперный шунта идет на минусовую клемму С этой стороны у меня плюсовая клемма на них проводом сипом провел провода к аккумуляторам аккумуляторы отсоединяются таким выключателем здесь у нас плюс-минус и сами аккумуляторы установил сюда Пока у меня в сборке 4 батареи, примерно по 60-65 ампер часов каждая. Подключал аккумуляторы на вот две алюминиевые шины, одна плюс, вторая минус. Каждый аккумулятор подключал проводами. То есть все плюсы идут на эту шину, все минусы идут на вторую шину. Данная электростанция за месяц работы выработала 3863 ватта. Данная электростанция запитывает гараж, то есть освещение гаража. Освещение включается с данного выключателя. Три выключателя, каждый отключает свою лампу. Это лампа 12-24 вольта. Потом переделанный светильник. 220 на 12 видео еще пока не собрал соберу выложу на канале ссылочка будет в верхнем углу и 12 вольтовая лампа в принципе для освещения гаража я думаю предостаточно то есть все видно везде все просвечивается над столом сделан еще один светильник который выключается с данной кнопки прошел месяц декабрь выработка за декабрь у нас такая пользовался только светом и заряжал телефон бывало что не один вот то есть Почти 4 киловатта было сэкономлено в декабре месяце. Вот такой небольшой обзор моей мини-электростанции на 12 вольт. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.